Я Алена Жупикова. Приглашаю вас 12 ноября на Global Inspiring Forum. Идеи, инновации, глобализации и диджитализация изменят контекст будущего. И для того, чтобы вы могли быть на шаг впереди конкурентов, мы пригласили четырех спикеров мировой величины. Своим практическим опытом с вами поделится футуролог, автор 30 книг Йоган Норсберг, XSEO, BMW и Lamborghini Кевин Гаскел, президент футбольного клуба и мотивационный спикер Расмус Анкерсен, а также гуру инноваций и креативности Фредрик Харан. Стань частью глобального, регистрируйся на Global Inspiring Forum.